Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я рисовал поиграть. Не знаю, получится или нет. А, так, убираем задание сложность. Так. Банально. Ну, этот... Когда не играл такие друзья. Ну, турские есть, так что я не знаю. Еще.

Каос, сорcerers, и maybe something worse. Something works, so get down there and put a stop to it. Не знаю, Вот эта игра, что чего только спавнился и сразу труп. Жесть. Это как так было?

Да ладно, ладно, не буду пытаться счет. Тут американцы все играют, так что, друзья, зрители. Подобрал мне. Да? Я лучше дробовиком поплеку у меня так как-то привычно. Уже эктроны отлично. Спасибо, что попали. какие уровни?

Must... Главное в центр сейчас, на кислоту не становись, по краям стой. А умрешь, пиздец, как Отлично. Тиммейты хорошие. хорошая. центр, как он сказал, не вставать. А <страх> это босс. Патроны <finden. страх> не тратят

пока нельзя трогать, сейчас будет волна, надо и будет ебашить опа, плачу все, сейчас погнали ебашим, вон они бегут То пределы предела не выходить не стоит это как так с одной тычки мне ладно, спасибо

Центр! Центр! Говорит же не вставать, бьёк! Так, я всё, всё, я капута сюда за этого стена. Ага, она тоже так прикольно делает. Всё, без смерти набрали. Черт, Она нас травит.

ХП-то мало.

скоро это не страшно, это Да что, как ангел. Так, берегу, держимся вместе, короче, шелакей.

ай прям по мне! Ты Все, все, все, все, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел, чел,

Ай, что, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай,

надо будет прикупаться немножечко хилками, потому что это жопа. Честно <косит> я тей, я никогда не играл в эту игру, так что не судите мне. Просто тиммейты хорошие попали, все равно, которые вытягивают. Так, топор прокачан. Новый уровень, третий. Сундучочек. <сит> так, ну... Но... Что, получи нахорить? Давай, ящик, открывайся.

Ну открывайся, чё Finger. за выполнение. Ну что, я же все выполнил. Да. А эти вот типы играли, уже у них он уровни Я предлагаю тебе

М да все обычные а такие чуваки блин конечно я никогда такого не выносил и не выносил Видите вот мой уровень

сохранение И у кого нет ноль так братство ну, братки братки че у меня такие вот поговорим так. Ой, а, это частина покупать.

А, такое. ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, Что -то... он.

Так, выбрать задание, что у нас тут? Ну-ка, открыть. Что у меня тут будет? Давай вот это. Ух ты Открыть сразу две.

looks like the twin-tailed comets returned, Saltspire, what do you make of it? Certainly, if we deserve his aid.

Заброшу, да? Да, это заброшенная. уличная заброшу. Я предлагаю валиком нарисовать Если And... oh, so, Давай, конечно. Да. Что, валиком неплохо.

Ну, это уж не... Ты пытаешься говорить, то у тебя слышно. Алло! На... Ой, слышно, да. Здорово. Говори. Нет, мол, ну, это они мне говорят. Я не нажимал. Я, короче, первый день в этой игре.

Что зашел? А, а, с, с ними. Из-за древнего э, шахта появились желаемые коры. Тро... Э! э! э! Давайте подсчитаю.

<Sélach> <Стит> Хус, наверное, да? Ладно, Вот четыре Ну ладно, круто. Вот.

Порох! <связывая> это Надеюсь, запустите порох или что это такое? Не его прочесть. Так интересный денж.

Че, его надо будет, да, наверное. Мне молот больше нравится <звы> так, ну хорошо, что по нашим нельзя убивать Ну, ту чуть-чуть

Угаси, но я уже научился.

Странно! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да!

Там может было много. Ой, мы их Ой, опять мы да?

Что там наши воюют, на помочь им Блин, хотя бы наши бы подсвечивали что-нибудь там Лёшенько

Без не Ну кажется их здесь много. Блин, я на реакцию сработал уже. О, -о, О, толпа, толпа, толпа идет. Вот видите, вот такой прицел. Здесь.

А ч у него запрыгнуть она? А за рядом с ней идти, а то она не покатит.

Эй, ай-эй, ну яд. Черт Ай, то у меня.

Ой, oh, да. Yeah.

Don't

Sneakrat is dead! Crook! We've lost our cards!

Let's off the car! Still in one piece! Quit! There's Yamare. There's a Chaos Warrior near. <laughs>

Здесь не теряешься значит блять, потом вас спасщехуй меня идет. Рядом с телеской Идем.

Не выкидывайте

Ай, пошли у меня.

В лобби добавились, но просто какие-то я даже не знаю, но первый раз, что-то скажу. Oh. Okay. Бежим, бежим, бежим, бежим. Вот мы,

я <таспределённые> ну, Кто-то напал. Земля тролля Я <плёдый> <плёдый>

Пошел вон отсюда. Это моя территория, чуваки. Чуваки, скажи, не чистил он всему учит.

У меня третий уровень, а у них там по седьмому, по восьмому уровню. это же снаряжение, да, было? А, он собрал. Какая okay, длина? Эта. О. Еще на дереве. Отличненько. Я понял.

This is

ты не понял, кто мне как-то Ну они, конечно, уже мастера, а я тут, блин, новичок. Большой пидорас. Oh, right. Оба. Что он говорил. Так, не угадаем.

Да, Все, понял, видомил. Да, у меня в данджех вообще хорошо прям быть в этом свои на

Гасите, гасите его. Нет. резко, резко, гоу. Пошли, пошли, пошли за ним до дел, телок. Они же не знают, что я записываю ролик. Если они это узнают, они меня убьют. Че не туда?

Чё? А, да, не туда повернемся. Да мы поняли. Что за мостом там? Да. Так сюда что в быстро, быстро, быстро. быстро. Фу, you know, dead, yeah, no, любители

так ладно хорошо что додан шли вот со своими а. все мы прошли про Всё, все дошли <плёдый раз> <плёдый раз> ах повезло получим достижение ой-год oh

я надеюсь, что сейчас Научился хоть уронами разносить чисто вот. 6, 6. да Ждаю, у меня еще, да, шестой уровень. Да. Так, ладно. Ага, Получено. грим. Ага, я грим арту не брал там. Ну ладно, это отлично. Улучшение сундучка. Ну такое, конечно

со мной никто гримуарта и не брал от чершником так убийство ну я сама малая конечно отчего а возродил да я чувака вот есть сохранение да. так сколько я чем чем ага все воды здесь прям так

а сюда что? Не, я таким не хочу играть. Я только гномиком пока. В то время, может, кем-то отбью играть. <свят> <свят> что там у меня? Сейчас он бычок. Давай, ну, вот этот. <свят> <свят> Отлично. Открыть два, быстро. Опа.

Так, комментарий. Опа, этот у меня Сейчас у меня, который типа ровно, да? О, этого стало больше. А как оружие поменять? 28

Квартиру, блин а они так данных после синица тут обычно не говорят хост Это Это хост вылетел сила. я понял Дитролекс. хост меня добавил хост меня выкинул отлично Дитролекс. так я в этой игре не мастер так что блин Дитролекс.

А, ну все. Так, sure okay. так это то 20 двадцать сюда?

ума Вот я сейчас вообще чисто прокачался, честно сказать. Ну, и, ну ладно, давайте на задание. Ждем. Я как бы хвост. О, что быстро.

Внутри системы, как дизничные, так сайты, так сама понимаете, что это, черт, как грёпы, как же такое. Вправляйтесь в него и софт. Короче, да, на боссе, наверное, есть какой-нибудь данжик. Так, а вы ну, ладно, пойдемте. Опять этот же данж, смотрите, по сути нужен? А, нет, за

да это не Вон, я улетел. он, он меня сагрился. подвезло, что я так высоко прыгнул.

Все отлители. А, а тогда на выживание. <связь> ущи... Давай, давай, давай, давай. А вот, ну. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай,

кто-то, кто-то, кто-то. Ага, вон Не бой. Пью, Чисто в

Так еще что-то будет, да? Вон бежит кто-то. идем. Да, конечно, да, где еще маленький.

О, нифига он там где-то босс Опять босс да? Просто разносило, его, вылетаешь их прям в тачку им Тащил и все

Он то махается. Скилл мой накачался. Все видят скиллы твои. Скайфан, Нортланд,

тесты там проходил вот они что нашли ждет и сказать сюда Если понравится это что всем рубрика

What's

¡Veera! ¡Hah! ¡Backuda! Disho. 場 chasing, ¡есen! Touchame.

Me flies. I suggest we look for a key. There, a them.

Это босс

<смех> мне как кидануло-то так велико, ну а вот его переагиваю значит, да? ой что ты что-то по уходу делать-то

Should we ever meet? I shall ask him. Ничего такого. Побежали до нашего по пути.

Я не могу чувствую, что темные боги протягиваются ко мне. Я могу продолжать, пока держатся

А, ты не кандидат, а ты воевишь, на то, что

Эй, э -э -э, а как мне выбраться-то? я был далеко, наверное, от них?

Угу. Ходила я здесь капучусь. наши не собираются сказать. Честно, что это было.

конечно же меня же заколбасит и все ну на этом мы закончим Всем пока. Если вам понравилась эта серия, поставьте лайк, подпишитесь на этот канал.